Всем приветики! Спасибо вам огромное за поддержку и комментарии. Мне очень приятно. Кто не подписан на мой канал, подписывайся скорее. Ведь большая часть просматривает мои ролики без подписки. Я думаю, тебе, именно тебе, это не сложно. Ну а мне будет очень приятно. Ведь ты же, именно ты, первым увидишь мои новые прикольные и классные ролики, если подпишешься на мой канал. Ну а сейчас, как обычно, анекдотик. Мужик пьяный напился возле женского монастыря и валяется в луже. Монашки из окна кричат, прикалываются над ним. Он так голову поднимает еле из лужи и говорит, «Да я! Да я завтра приду, и каждый из вас, ух, натяну как следует!» На следующее утро проспался и думает, «Господи, да шо ж я такого наговорил? Пойду я прощения просить!» Ох, монашки уже из окна выглядывают, смотрят, где он там. Подходит он к женскому монастырю и говорит, «Простите меня, спьяно, такого наговорил, и в голове даже такого не было!» Монашки всем хором, «Вали отсюда, трепло!»